не сработает так, как хотелось бы нам. То есть у меня запущено несколько виртуальных машин фоном. Так что, скорее всего, вычислительная скорость моего процессора упадет. Но даже если я все выключу, то скорость будет все равно около 1700 подборов паролей в секунду. Я думаю, я могу выжить еще пару сотен, если разгоню свой процессор, но у меня нет нужного кулера, так что я этого делать не буду. Кстати, это важный аспект. Вам нужно наблюдать за температурой своего процессора. То есть, если вы используете Intel Core, то он отключится по умолчанию. Он не даст вам уничтожить его перегрев. Посмотрите вот сюда. Справа у меня есть термометр. Я не знаю, как его увеличить, потому что это виджет рабочего стола. Но не обязательно видеть цифры. Достаточно будет видеть шкалы температур. Текущая температура 61 градус по Цельсию. Как только я начал использовать Aircrack, начал использовать метод Брудфорса, он забрал невероятное количество мощности процессора, и в дальнейшем вы увидите, как скакнет температура. Когда вы проводите такую атаку, вы можете заметить, что может потребоваться дополнительная система охлаждения для того, чтобы понизить температуру процессора. Поскольку это не только уменьшает шансы на неисправность, но также повышает количество попыток в секунду. Итак, я это немного подвину, разверну терминал. Немного побольше. Далее, Crunch T. Я собираюсь использовать четыре цифры спереди. Далее я знаю, что там слово Thunder. И затем я пропишу... один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять и 0. Также мне нужен pipe. Пайп направляет вот это вот в это. А этот аргумент говорит, что считывать пароли мы будем из стандартного вывода. Жмем Enter и поехали. Это займет какое-то время. А, ничего не работает, потому что я гений, который неправильно указал длину пароля. Такая длина с комбинацией, которую мы указали, работать не будет. Нужно убедиться, что вы указали верную длину. 11, 11, Отлично. Жмем Enter. Начался подбор. Как видим, ключ найден. Это заняло очень мало времени. Потому как я уже знал хорошую часть пароля. Но давайте посмотрим, что будет теперь. Давайте уберем вот это и вставим запятую для букв в верхнем регистре. Моя память меня подводит, я сперва ввел апостров. Нужно что-то сделать со своим мозгом. Сюда я добавлю TUR и всячины. Неважно, жмем Enter. И все равно количество возможных комбинаций не такое уж большое. Я хочу, чтобы было видно максимальное количество попыток. Давайте закроем почти все виртуальные машины. И после этого у меня будет больше мощности, которую я могу использовать для Брутфорса. И по мере закрытия виртуальных машин это количество будет увеличиваться. Все равно очень мало. Я помню, доводил до 1700 попыток в секунду. Но ничего, ключ снова найден, и это заняло небольшое количество времени. Давайте попробуем указать набор символов. Дефис F. Извиняюсь, дефис F. И как нам задать набор символов? Опс, не тот терминал. Маленькая f, charset name. Окей, okay. charset lst. Отлично. Запомните путь папки, в котором он будет находиться. Но если вы делаете это все в одной папке, как и я, то окей. Okay. Итак, f. Вставляем charset lst. Таб. Нет, мне это не поможет. Мне придется искать самому. Так что вернемся к этому терминалу. Итак, это не очень помогло. Мне нужно написать CD, Desktop, Crunch, 36, LS. И здесь где-то должен быть набор символов. Crunch C, makefile, crunch, crunch one, Charset, lst. Отлично. Поехали, пишем less, Charset, Lst. И видим имена для различных наборов символов. Конечно, можно ввести это все вручную, но лучше использовать название наборов. Будет меньше возможностей ошибиться. Давайте воспользуемся Mix alpha numeric space это сильно увеличит количество возможных комбинаций. Так что это займет больше времени. Но ничего страшного. Я могу поставить паузу в любое время и продолжить. Так что это не проблема. Жмем Enter. И все равно я вижу не так много комбинаций. Потому как всего 1, 2, 3, 5 возможных символов. Если мы увеличим это количество... Если нажать Ctrl-C для остановки, то он покажет последнюю попытку. Потому как Linux гарантирует, что все варианты будут опробованы. И ничто не будет упущено. Так что давайте это удалим. Поставим символы собачек. И вот эту. Жмем Enter. 726 гигабайт. Вот это займет большое количество времени. Давайте посмотрим, что еще я могу закрыть, чтобы увеличить... О, я знаю. Почему количество попыток такое маленькое? Потому что я записываю видео, и это жрет мою память и процессорную мощь. Так что покажу что-нибудь другое, перед тем, как прерву это видео. Потому как я думаю, это займет много времени. Если у вас есть термометр... Ну, если нет, то его очень легко скачать. То вы заметите, что после часа или вроде того, температура начнет расти. Хорошая новость в том, что вы можете разделить этот процесс. Я прерву его. И последний вариант вот такой. Давайте подождем, пока закончится. Отлично. Итак, что можно сделать для того, чтобы уменьшить нагрузку на машину и сэкономить время? Вы можете использовать эту команду и настроить список символов. Или, если вы не знаете размера, можете сделать следующее. Например, вы можете сказать одной машине, «Окей, я хочу, чтобы ты нашла все комбинации на 9 символов». Разумеется, тогда эта опция будет не нужна. Нужно ее удалить. А другая машина может искать, например, 10 из 10. Другая — 11 Это то, что мы делали в школе, потому как у нас у всех были ноуты, и мы хотели взломать пароль. Но одного ноута было недостаточно. Они были слабые. Это было довольно давно, так что мы использовали не только ноутбуки, но и стационарные компьютеры. Мы использовали каждый компьютер, к которому только могли получить доступ. У каждого, у каждого, кто мог нам хоть чем-то помочь. Мы соединили 20 или больше компьютеров вместе, и все они проводили брутфорс-атаку генерировали пароли. Это то, что вы можете сделать. Вы можете задать разные параметры разным компьютерам, которые они будут выполнять захваченным файлом. Потому как этот файл портативен. Вы можете записать его куда угодно и провести брутфорс атаку. В следующем видео я покажу другой метод атаки беспроводной точки доступа. Более эффективный метод с точки зрения время затрат которые требуются на его выполнение. Ну а пока, как всегда, был рад вас видеть, и до следующего видео. Привет всем и добро пожаловать. Сегодня я покажу еще один метод Брутфорса, в основном потому, что предыдущий требует собрать информацию перед самой атакой потому как вы попросту не можете провести Брутфорс Атаку со всеми возможными комбинациями VPA, PSK и ключа. Почему? Ну, потому что существует слишком много комбинаций и попросту не хватит процессорной мощности, чтобы перебрать их все. Лучшее, что вы можете сделать, это соединить все домашние устройства, которые у вас имеются, вроде смартфона, планшета, ноутбука, стационарного компьютера, собрать всю вычислительную мощность этих устройств и начать взлом шифрования на всех этих устройствах. Однако даже тогда это будет очень сложно, потому как возможных комбинаций слишком много. Опять же есть онлайн-сервисы, так что вы можете использовать их. Но они стоят денег, так что на сегодняшний день с этим есть проблемы. Но вам не стоит волноваться и паниковать. Я знаю, что предыдущий метод достаточно сложен и требует от вас выйти и собрать дополнительную информацию самому. Однако, этот метод, который я сейчас покажу, вообще не требует сбора предварительной информации. В целом, я не знаю, как к этому пришли. Потому что аутентификация по пину для беспроводных сетей – это невероятно глупая идея. Тому есть несколько причин. Во-первых, пин состоит из одних цифр. Это очень сильно уменьшает количество возможных комбинаций. Их становится всего несколько тысяч. А ривер, к тому же, может делить длину пина на две части. И если вы нашли первую часть, то вторую найти еще проще. Вам даже не нужно перебирать все возможные комбинации. Если вы смотрели предыдущее видео, то вы помните, что я упоминал, что мой компьютер может разогнаться до выполнения 1700 попыток ввода пароля в секунду. Так что вы можете подумать о, например, 11 тысячах комбинаций. Это не так уж много. Это займет менее 10 секунд. Однако это не совсем так. Потому как атака, которую мы будем проводить, то есть мы не будем делать это локально, мы не будем выполнять ее на самой машине. Это не тот случай, когда у нас есть файл, с помощью которого мы можем взломать шифрование силами собственного компьютера. Вместо этого мы будем действовать удаленно. То есть мы входим в диапазон вещания точки доступа, и только после этого мы можем начать атаку, пытаясь угадать пин-код. И когда один из них сработает, мы получим оповещение от нашей программы «River». Она сообщит нам, каков VPA-ключ для данной точки доступа. Минусы всего этого в том, что большинство роутеров на сегодняшний день, даже лучшие из них, от лучших производителей, решили включить идентификацию по пину по умолчанию на большинстве своих роутеров. Но внесли кое-какие меры. при которых роутер блокируется после нескольких неверных вводов. И на некоторое время аутентификация по пину будет недоступна. Обычно это примерно час. Вы немедленно можете это использовать, поскольку это дает прекрасную возможность знакомой нам dos атаки то есть после пары неудачных аутентификаций отключится аутентификация по пину для абсолютно всех устройств. И есть множество сетей, в которых включена только аутентификация по пину. Почему? Ну, я понятия не имею. Итак, в прошлом видео я показывал, как установить ривер. Если у вас его еще нет, то обязательно посмотрите. А в этом уроке я начну его использовать. Устанавливать ничего не нужно, у нас уже все есть. Так что пишем river, diffis help и получаем тонну опций. Ну, может и не тонну, но довольно большое количество. Некоторые из них мы будем использовать в зависимости от роутера. Вам понадобится использовать различные опции различные аргументы. В основном потому, что у разных роутеров разные конфигурации. Вы сможете скрыть свою атаку, замаскировать себя, не потому что вас могут засечь. То есть, разумеется, это нежелательно, чтобы кто-то мог нас отследить, если мы атакуем беспроводную точку доступа, особенно если мы не аутентифицированы. Если же мы уже аутентифицированы и атакуем точки доступа, то практически не существует способов нас отследить. Нет способа обнаружить наше физическое местоположение или идентифицировать нас. Разумеется, ваш MAC-адрес будет показан, но кого это волнует? Все, что нужно сделать, я уже рассказывал в предыдущих видео. Пишем mac и меняем его, никаких проблем. Если не знаете, как сменить Mac, то смотрите предыдущее видео. Там все это есть. Подробно объяснено, как сменить Mac-адрес, какие есть проблемы и даже как создать скрипт. Видео называется MacChanger. M -A -C -K. Аргумент, который мы будем использовать сегодня, это I. интерфейс, а также нам понадобится BSSID или MAC целевой точки доступа. Перед тем как начать, как и ранее в случае с Aircrack, нам необходимо сделать парочку вещей. Нам нужно установить режим нашей сетевой карты. Подробно я об этом объяснять не буду, так как об этом было уже сказано в ранних видео. Я просто это сделаю и надеюсь, что вы это знаете. Если нет, смотрите прошлое видео. Я все подробно объяснял. Пишем afconfig, далее имя нашей сетевой карты и down. Нет прав для данной операции. Забыл сменить на root. Окей, обожаю свой пароль из-за его длины, потому что иногда я его забываю. Потому как он бесконечно интересный. Продолжаем. Я смог это. И это неплохая штука. Что сейчас мне пришлось залогиниться как root. Потому что здесь у меня открыт мой роутер, который я запустил в целях этого видео. И как видите текущий пин. Этот пин может генерироваться рандомно. Вы видите его длину. Давайте нажмем сгенерировать новый и посмотрим что произойдет. Изменения не вступят в силу пока... Да, окей, они не вступят в силу, пока не перезапустим устройство. Но здесь вы можете видеть длину пина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всего 8 цифр. И если я сделаю это еще раз, то пин снова сменится. Опс, не 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прошу прощения, все-таки 8. Всего 8 цифр, так что нет проблем. Длина пина очень сильно уменьшает количество возможных комбинаций. В зависимости от вашего роутера, пин может находиться в разных местах. Я не могу сказать точно где для каждого роутера, но вы, скорее всего, можете найти это в мануэле. Или просто зайдите в интерфейс роутера, прописав его IP-адрес. Если вы не знаете IP-адрес вашего роутера, то в системах Linux это очень просто узнать. Просто пишем route. Enter. Это может занять какое-то время. Не уверен, почему так долго. А, потому что я не подключен к сети. Окей. ifconfig. Пойдем другим путем. Но здесь в графе gateway будет адрес вашего роутера. Это сетевой шлюз по умолчанию. То есть это не обязательно будет ваш роутер. Пишем IFConfig. Это стопроцентный способ определить IP-адрес роутера. Лучше, чем предыдущий. Теперь я хочу получить адрес роутера, который является моей точкой доступа. Так что vlp2s0. Жмем Enter. Готово. Видим IP-адрес. Давайте очистим. Clear. Так будет лучше. Grab. Inet. Прекрасно. Мы видим Inet. Это интернет-адрес. Локальный адрес. Он не используется для внешних целей. 192.168.0.102. И разница между проводным и беспроводным соединением обычно вот в этой цифре. Для проводного... Соединение здесь единица для беспроводного 0, а затем список хостов, вот здесь. Мой IP-адрес моей локальной сети, в моем беспроводном интерфейсе 192.168.0.102. Минимально возможный IP в этом диапазоне изменяется только последний октод, вот это точка 0. От 0 до 255 и меньшим будет ноль. Но мы не можем использовать 0, потому как это сетевой адрес. Так что вот что нужно сделать. Находим минимальный адрес. Это 0 плюс 1. Это и будет IP вашего роутера. Все очень просто. И именно его я и ввел вот здесь. 192.168.0.1 Просто найдите минимальный адрес. Разумеется, это 0. И добавьте единицу. Это и будет IP роутера. Далее нам нужно найти пин-код. Но ваш интерфейс может отличаться в зависимости от роутера. Помните об этом. Так что это не демонстрация универсального пути, но найти пин в настройках несложно. Просто входим в интерфейс, пишем адрес. Появится поле ввода учетных данных. Обычно это админ-админ, если вы ничего не меняли. Если что-то поменено, то позвоните своему интернет-провайдеру и попросите у него имя пользователя и пароль. Разумеется, если они есть. Если нет, вам придется их взломать. Я покажу, как можно взломать роутер в следующих видео. Но давайте вернемся к нашей теме. Теперь у меня root-права. Давайте положим мой беспроводной интерфейс ifconfig vlp2s0 down. Теперь мне нужен iv vlp vlp2s0 mod monitor. Отлично. Теперь af-config vlp up. Готово. Вы можете написать небольшой скрипт с этими командами и таким образом сохраните себе кучу времени. Очистим экран. Видим, что у нас пропало соединение с something потому что теперь мой беспроводной интерфейс переключен в режим мониторинга. Теперь воспользуемся программой, которой я пользовался в предыдущих видео. Она входит в пакет AirCrack. Это AirMonDeficeNG. Check VLP to S0. Проверим на наличие проблем. Я уже объяснял это. Почему я это делаю? дефис DefisNG, чек VLP to S0. Разумеется, имя вашего беспроводного интерфейса будет отличаться, если вы не используете ту же операционную систему, что и я. Просто узнайте ваше название. Проблем никаких. Я уже показывал, как это сделать. Здесь мы видим список проблем. Как мне нравится их называть. Главная проблема – это сетевой менеджер, потому что он генерирует множество других вещей из этого списка. Так что давайте его убьем. Kill 13, 133. Я избавлюсь от них по одному, потому что они вызывают одно другое. И это может быть проблемой. Так, kill 2, 4, 9, 8. Даже если у вас root права, все равно может возникнуть куча проблем. Потому как я уже сказал, они запускают один другой. Это может сильно надоедать. Отлично. Давайте я очищу экран. Теперь снова запустим проверку, чтобы узнать, что мы точно от всего избавились. Если вы боитесь, что убьете что-то, что не нужно убивать, то не беспокойтесь. Все из этого списка перезапускается, когда вы запускаете сетевой менеджер. Достаточно просто написать сервис Network Manager – Restart» и все эти процессы запустятся снова. Либо можно просто перезагрузить машину, будет абсолютно тот же эффект. Никаких проблем. Очистим экран. Перед тем, как использовать ривер, который мы установили ранее. Мне нужно проверить беспроводные соединения в зоне доступа и их уязвимости. Это очень важно. И это я сделаю в следующем видео, где мы будем использовать команду wash, для того, чтобы найти беспроводные точки доступа. А пока я с вами прощаюсь и увидимся в следующих видео. Привет всем и добро пожаловать. Я выполнил небольшое тестирование перед тем, как начать это видео. И понял, что когда я пишу команду wash и выбираю интерфейс vlp2s0, который является моим беспроводным интерфейсом, начинается сканирование и у меня все работает без каких-либо проблем. Однако, давайте я прерву этот процесс, но сказать, что здесь есть проблема, это ничего не сказать. Суть в том, что он не может открыть интерфейс, который мы задаем. Я немного погуглил эту проблему. В общем, она заключается в отсутствующем файле. Для того, чтобы это исправить, нужно написать mkdir, одна из базовых команд Linux для создания директорий. Далее, слэш, etc, river. Жбем Enter. Готово. Эта команда создает вот этот файл в этой папке. Написано «Невозможно создать директорию», потому что она уже существует. Я ее уже создал. Так что если у вас возникли какие-либо проблемы, то попробуйте это решение. Попробуйте создать этот файл. Ривер иногда может доставлять некоторые проблемы. И для решения всего этого стоит обратиться к помощи, написав «River help» или погуглить в интернете. Вы найдете сотни форумов, на которых вам смогут помочь. Но вы также можете обратиться ко мне за помощью, без проблем, я буду рад вам помочь. Это небольшая поправка, которая может вам пригодиться, если вы столкнетесь с подобной проблемой. Если нет, то отлично. Вернемся к теме, пишем ту же команду, начинается процесс сканирования, и мы видим, какие точки доступа мы можем атаковать какие из них уязвимы и что вообще мы можем сделать. Если приглядеться поближе, то вы увидите BSSID. Это MAC адрес точки доступа. Это канал. RSSID для нас не важен. Версия VPS. Это может быть полезным. И VPS блокировка. Это то, что мы ищем. Это наиболее важная часть, на которую мы должны обратить внимание. Если написано нет, то для нас это прекрасно. Мы можем продолжать. Если написано yes, то это значит, что на данной точке VPS отключен. И наша атака на нее бесполезна. Мы ничего сделать с ней не сможем. Мы даже не сможем попытаться ввести пин хотя бы один раз. Но пока мы видим ответ «нет», это значит, что точка доступа уязвима, и мы можем провести нашу атаку. Без проблем. Ну, в зависимости от роутера, конечно. В зависимости от того, как он настроен. Но из коробки он обычно не так хорош. Итак, это точка доступа, которую мы будем атаковать. Она моя, называется «something», которую я настроил специально для этого видео. Этот роутер стоил порядка 20 баксов или около того. Довольно дешевый на сегодняшний день. Определенно не самый лучший, но полностью подходит для наших сегодняшних целей. Давайте я закрою это. Есть еще кое-что, в чем нам нужно убедиться. Здесь мы видим, какие точки доступа уязвимы. Но помимо этого нам нужно проверить силу сигнала. Так что AeroDump, DeficeNG, VLP2S0. Начнем. Отлично. Я использовал эту команду в предыдущем видео. Здесь мы можем посмотреть силу сигнала. Итак, минус 80 это плохо. Для River это просто ужасно. Нам нужно... Давайте я остановлю, я нашел нужную мне сеть. Как видите, something минус 43. Есть еще одна моя точка, вот это, минус 53. Это хороший диапазон, относительно непоха... неплохая сила сигнала. Однако, несмотря на то, что мой роутер находится рядом с моим компьютером, все равно значение минус 43 это не так уж хорошо. Здесь мы видим минус 80, скорее всего мои соседи или вроде того. В любом случае я их трогать не буду, я сосредоточусь на своей точке. Сигнал должен быть больше минус 60. Минус 55, минус 40, около того. Вы можете провести атаку и на минус 75, и на минус 80. Я слышал о таких случаях, но это нелегко. Соединение обрывается, возникают проблемы, ошибки и так далее. Не лучшее, что может быть. Если вы хотите взломать сеть, вам лучше подойти поближе. Не нужно все время находиться в зоне вещания роутера. Потому как есть такие виды атак, которые вы можете начать и продолжить позднее. Просто уйти. Никаких проблем. Ривер сохранит информацию, так что вы сможете использовать ее повторно или начать с того места, где остановились в прошлый раз. Теперь запустим River. Пишем River. дефис A для MAC адреса. Вот он. Something. Второй. копируем, вставляем вводим интерфейс vlp2s0 извиняюсь, это моя ошибка здесь не дефис A, а дефис B быть может интерфейс должен стоять в начале но давайте попробуем так да, работает нам не обязательно придерживаться данного примера в расположении Восстановить предыдущую сессию? Нет. Но я хочу сделать вот так. Двойная вербализация. Это всегда отличная идея. Жмем Enter. Нет, я не хочу восстанавливать. Просто продолжим и посмотрим, что будет. Окей, видите, что здесь происходит. Переключение интерфейса на первый канал, второй, третий. Нам это не нужно. Давайте выйдем. Я хочу сэкономить время. Давайте просто посмотрим, какой канал я использую. Это канал 6. Это просто частота работы моей беспроводной точки доступа. Так что давайте пропишем его. Дефис C, 6. Канал немедленно меняется. Нет, я хочу продолжить с того места. Отлично. Попытка вот с таким пином. И продолжаем. Это займет какое-то время не выполнено даже одного процента обычно это занимает довольно много времени разумеется если нас не блокируют или что то такое у нас будет определенное количество попыток до блокировки мы видим один пин вот второй третий и так далее разумеется мы видели пин который я использую в начале который сгенерировал мой роутер я не сохранял его, я использовал тот, что был. Но это не важно. Пины отличаются в зависимости от роутера, так что это займет какое-то время. Как видим, процентов выполнено. И видим время, когда это было. Если помните в начале, меня спрашивали, хочу ли я продолжить последние сессии. Это отличная особенность. Вы можете начать взлом, и, например, вам нужно отойти. Вы посидели час, затем отошли, вернулись на следующий день, снова час или полчаса, и так далее. В общем, это можно делать до бесконечности. И в конце концов вы взломаете сеть без проблем. Разумеется, если никто не увидит логи роутера, а они будут, если включена аутентификация по пину, то тогда они увидят, что кто-то пытается взломать роутер, и могут отключить аутентификацию. Однако это сделают немногие. Даже если они установят фильтр по MAC-адресу, то вы все равно можете увидеть этот MAC-адрес, и, как я говорил в предыдущем видео, вы можете сменить свой MAC-адрес на адрес жертвы и получить доступ к среде. Итак, после всего лишь процента завершения появилось предупреждение. Обнаружено ограничение точки доступа. Нужно подождать 60 секунд перед повторной проверкой, что значит, что роутер заблокирован, и мы ничего не можем сделать. Хорошая новость в том, что мы видели MAC-адрес роутера, и можем узнать, что это за роутер, можем узнать его модель. Затем поискать в интернете его IP-rate. Таким образом мы можем узнать время, на которое роутер блокируется при неверном вводе пина. Я продолжу эту процедуру в следующем видео, а сейчас я заблокирован. В следующем видео мы попробуем сделать что-нибудь с этой блокировкой. Посмотрим, как ее обойти, потому что это наиболее частая проблема, с которой можно столкнуться. Не в установке, потому что там все довольно просто. Использование тоже довольно простое, настроить все не так сложно, учитывая, что есть интернет. Но здесь при AP-ограничении это наиболее ненавистный ход развития событий во всем, что связано с ривер. Что ж, был рад вас видеть и до следующего видео, где мы попытаемся обойти эту проблему. Привет всем и добро пожаловать. Сегодня я покажу, как справиться с проблемой блокировки роутера. Когда он отключает возможность аутентификации по пину. Есть два сценария. Первый это когда роутер блокируется на какой-то период времени, например 5 минут, час или день. Либо есть роутеры, которые после нескольких неудачных попыток вообще отключают VPS. Это может стать небольшой проблемой. Это, наверное, самая ужасная часть, потому как нет ни одного нормального способа сбросить настройки роутера удаленно. Есть некоторые инструменты, которые вроде как могут это сделать, например mdk 3 вы можете использовать его для сброса настроек роутера, блокировок удаленным доступом. Но это работает только со старыми роутерами. И опять же, я читаю форумы, чтобы быть в курсе подобных вещей. Так вот, это практически не работает на новых роутерах вообще. То есть, давайте подумаем логично. Если роутер заблокировал вас, и вы больше не способны аутентифицироваться по пину какое-то время, то вы провели DOS-атаку, то есть на данный момент никто не может к нему подключиться. Так что, скорее всего, владелец роутера перезапустит его, чтобы посмотреть, все ли в порядке. И, разумеется, после этого блокировка роутера будет снята. И вы сможете попробовать снова. Я покажу, как додосить роутеры немного позже. В частности, беспроводные роутеры. Но сейчас у меня есть простое решение. Это решение обычно применяется, когда нужно ограничить ривер определенным количеством попыток за определенный промежуток времени. Например, два пина в минуту. Или 5 пинов в минуту. Можно и один за другим, но это приведет к провалу. Давайте попробуем и посмотрим, будет ли это работать. Но перед этим я сделал для себя небольшой скрипт для включения режима мониторинга на сетевой карте. Можете скопировать его себе, если хотите. Это просто список команд, которые я использовал ранее. lessmonitor.sh Это мой скрипт, это bash скрипт, здесь есть четыре команды ifconfig vlp2s0down для выключения беспроводного интерфейса. Затем ivconfig vlp2s0modmonitor для включения режима мониторинга. Эта команда включает интерфейс, и я хочу, чтобы мне сообщили о режиме, в котором работает карта, чтобы убедиться, что мониторинг включен. Давайте сделаем это. monitor.ash Отлично. Как видите, здесь написано режим мониторинга. И как я знаю, мой сетевой менеджер будет вносить помехи, так что пишем сервис NetworkManager.stab. Его больше нет. Очистим экран. Теперь мне нужно... Ну, я могу выполнить команду wash. дефис ivlp to s 0 Посмотрим, будет ли это работать. Нет, не работает. Давайте посмотрим, почему ifconfig. Окей, okay. почему-то интерфейс не запущен. Давайте попробуем снова. Очистим экран. Wash, Defice, IV, LP to S0. Поехали. Почему-то интерфейс упал после отключения системного менеджера, но не важно. Итак, Washi, как я уже говорил, позволяет нам увидеть уязвимые беспроводные точки доступа рядом с нами. Это наше. Давайте закроем. Можем проверить сигнал, я говорил как это сделать в предыдущем видео. Давайте продолжим и попробуем обойти ограничения навод пинов. River, дефис i, vlp2s0, это наш интерфейс. Пробел, дефис b, для задания MAC адреса. Копируем, вставляем. И далее мне нужно установить количество попыток. defis r. Это делается таким образом. Например, я хочу две попытки, двоеточие, за 60 секунд. Все очень просто. Никаких проблем. Просто добавляем вот такую команду. Это поможет обойти множество проблем с блокировкой. Если вас заблокировали с таким количеством, тогда уменьшите количество попыток или увеличите время. Это должно сработать, потому как у каждого роутера есть ограничения. Вы не можете, скажем... То есть вам дадут понять, переборщили ли вы с попытками за определенное количество времени, заблокировав вас. Если такое произошло, то действуйте таким образом. Если нет, то можно увеличить количество попыток или уменьшить время. Но лимит определенно должен быть. Не может быть бесконечного количества попыток. Вас заблокируют, если количество попыток за определенное время будет превышено. Если долгое время блокировки нет, значит все отлично. Если вам интересно, как узнать индивидуальное время блокировки для роутера, то простого ответа нет. Вам нужно искать это в интернете. Иногда найдете, иногда нет, это зависит от роутера, его прошивки и подобных вещей. Иногда вы определите это, но не всегда. Однако, самый лучший способ это просто попробовать несколько раз. Посмотреть работает ли, не возникает ли сообщение об ошибке. После этого вы можете оставить компьютер в одиночку ломать сеть. Однако, проблема в том, что это увеличивает время на взлом роутера в геометрической прогрессии. Это может занять до трех недель. Я думаю, это максимум. Но тем не менее, если подумать, три недели это не такое уж большое количество времени в пределах возможного. Особенно, если вы тестируете что-то. Если у вас есть доступ, хорошая позиция для приема сигнала, для того, чтобы не прерывать попытки подбора пина. Однако есть и минусы, особенно если вы ограничены по времени. То будет довольно проблематично потратить столько времени. Есть и другой метод, который я сейчас покажу, который поможет это обойти. Восстановить последнюю сессию? Нет, я не хочу ее восстанавливать. Давайте начнем снова. Потому как я перезапустил свой роутер для его разблокировки. Ведь ранее я его заблокировал. Но это не проблема. Итак, сейчас он запущен. Так, я не задал канал. Это делать не обязательно, но если вы хотите увеличить скорость процедуры, то лучше указать канал. У нас это 6. Отлично. Enter. Не восстанавливать. Давайте продолжим наши попытки подбора пина. Как видите, ничего не происходит, потому как я поставил 2 попытки в минуту. Так что пройдет какое-то время, прежде чем мы что-то увидим. Тем временем... Давайте перейдем в Kali Linux. Из интернета я скачал скрипт. Давайте я немного увеличу. Этот скрипт работает для роутеров D-Link. Некоторые скрипты помогут вам понять, какой пин используется в роутере перед тем, как вы начали свои попытки. Вот в чем штука. Каждый роутер имеет алгоритм, по которому он генерирует пины. После обратного инжиниринга этих функций по генерации пинов, вы можете предугадать, какой пин у какого роутера будет. Например, роутеры d генерируют свои пины, основываясь на MAC-адресе, который может увидеть каждый. Они генерируют пин, основываясь на первой части MAC-адреса. Что на самом деле очень ужасно. Этот скрипт оборачивает процесс. На самом деле он просто дублирует процесс. Вы просто вводите MAC-адрес и все. Давайте я покажу. Вы также можете видеть его в браузере сзади. Nanoping.py. Отлично. Все в разных цветах. Давайте еще раз увеличим. Будет лучше видно. Здесь находится код. Вам не нужно понимать его. Если хотите, разумеется, можете в нем разобраться. Он довольно прост, написан на питоне, это язык программирования. Все, что он делает, это берет MAC-адрес, делит его на две части, использует их для выполнения функции, которая основана на переменных для генерирования пина роутера. Это очень полезно, особенно для роутеров D-Link. Первым пином вы можете попробовать пин по умолчанию. Для определения роутеров. Потому как каждый роутер с включенным в VPS также имеет и пин по умолчанию. Который по умолчанию, кстати, и включен. Разумеется, не все его меняют. Теперь мы можем сделать вот что. pingen.py Я скачал это из интернета. Вот сайт, на котором я его нашел. Можете просто ввести VPS-алгоритмы для роутеров D-Link. Я не даю ссылку, потому что вряд ли вам попадется такой же роутер, как у меня. Скорее всего, у вас будет другой. Но это лучшее решение. Вам нужно узнать модель роутера, который вы хотите протестировать. И затем найти VPS-алгоритм для этого роутера. Ну или что-то похожее. Разумеется, вы не всегда найдете VPS-алгоритм. Но почему бы не попробовать? Просто введите это в своем любимом поисковике, указав номер модели или просто бренд роутера. Вроде TP-Link или Huawei или что-то такое. Неважно. Итак, pingen.py. И если я воспользуюсь MAC-адресом, любым из этих, это не важно, я возьму тот, что принадлежит мне. Вряд ли я разглашу здесь какую-то информацию, которую можно использовать. Я ведь нахожусь слишком далеко. Вставляем MAC-адрес сюда. И он попадает в скрипт. Жмем Enter. И получаем пин по умолчанию. Очевидно, он для моего роутера не подойдет, потому как у меня не D-Link. Но для D-Link это сработает. Вы получите пин по умолчанию и сможете аутентифицироваться с первой попытки. Это прекрасно сохранит вам кучу времени. Все это зависит от особенностей роутера. Лучше поискать информацию о каждом в интернете. Интернет – ваш лучший друг для нахождения функции генерирования VPS-алгоритма. Итак, все идет слишком медленно. Я забыл включить двойную вербализацию, опцию VV. Отлично. Вы можете изменить значение в этой команде. И несмотря на то, что вы измените команду, вас спросят, восстановить ли предыдущую сессию с обновленными аргументами. И, как видим, я попал под блокировку. Нужно подождать 60 секунд для повторной проверки. Это проблема. Поскольку это должно было сработать. Это значит, что нам нужно уменьшить количество попыток, либо увеличить количество времени, за которое эти попытки будут выполняться. На своем роутере я выяснил, что нужно устанавливать 300 секунд, если вы делаете две попытки. Таким образом, блокировки не будет. А здесь я установил очень маленькое значение, вот почему произошла блокировка. Однако, если поиграться с этими значениями, то со временем вы обойдете любую блокировку, постепенно поднимая временной таймер. Итак, я продолжу процесс взлома в следующих видео, где покажу еще парочку интересных вещей. Не отчаивайтесь, если сперва у вас не получилось, появилась ошибка и так далее. Просто поиграйте с таймером, с количеством попыток и со временем у вас получится обойти ограничение точки доступа. В следующих видео я покажу вам метод деаутентификации: как можно оборвать все соединения с роутером для того, чтобы спровоцировать пользователя переподключиться к роутеру. Потому что таким образом нас невозможно будет обнаружить, а мы этого и хотим. Невозможно обнаружить наше физическое местоположение, пока мы проводим DOS-атаку, особенно если мы поменяли MAC-адрес. Если вы собираетесь заниматься подобным, пожалуйста, помните, всегда нужно менять свой MAC-адрес, чтобы не было никаких отсылок к вам в физическом смысле. Таким образом, вы можете находиться где угодно. Я думаю, с помощью некоторых комплексных методов можно обнаружить ваше физическое местоположение с довольно большой точностью, но если вы в баре или подобном месте, где еще 5 человек пользуются ноутбуком или планшетом, Здесь все равно слишком много людей, чтобы понять, что это были именно вы. Ну, опять же, можно использовать направленную антенну. Ну, да, это уже будет больше похоже на охоту за конкретным человеком. Но с нами это никогда не случится, потому что у нас всегда будет разрешение на подобные вещи. Так что увидимся в следующем видео, где мы столкнемся с DOS-атаками беспроводных сетей и спровоцируем перезапуск роутера для того, чтобы избежать вот этой ошибки – ограничения точки доступа. Был рад вас видеть и до следующего видео.